Существует еще одна интересующая меня, и, надеюсь, заинтересующая вас тема. Тема Парадной набережной Петербургской, тянущейся от Троицкого моста до Благовещенского. И от Благовещенского до. Нового Новоадмиралтейского канала до часовинки на территории Балтийского судостроительного завода. Набережная, разделенная на три сегмента, но по сути, по сути, единое целое. Аратная набережная Большой Милы, набережная Дворцов, набережная человеческих суд идя вдоль неё ты идешь не просто вдоль истории россии в петербургский период империи ты идешь через ну, своего рода судьбу россии в тот период, когда она существовала уже не только для самой себя, но и для всего цивилизованного мира. И во в каждом этом дворце время от времени жили люди, чья судьба характерна для эпохи, в которой вызвали они либо купили себе этот дворец, этот дом на берегу Жить в таком месте, просыпаться утром и видеть ее, живую, бурлящую, либо приветливую, теплую, сине-серую, или замерзшую, вздылившуюся, окаменевшую людину, просыпаться, и видеть перед собой либо искать змой стройный силуэт башни Петропавловского собора и шпиль собора, как шпага направленный петербургским моресса, поверьте, это дорого стоит это особым образом формирует восприятие себя и города человека, который может это все видеть с утра, и днем, и вечером, и чей день в этом особняке или дворце, обращенном к ней отмеряется звоном курантов на колокольне Петропавловского собора. Давайте пойдем вдоль этой прекраснейшей, из прекрасных набережек, пойдемте от дворца к дворцу, от человека к человеку, от судьбы к судьбе.